Всем привет! Сегодня у меня спонтанное видео. Сейчас буду показывать своим покупателям квартиру с ремонтом в районе Светлана с сумасшедшим видом на море и не только. И давайте, наверное, сначала покажу вам вид с общего балкона. Хотя это не балкон, наверное, назовем ее стекионной лоджией. Если вам надоест любоваться морем, вы можете выйти сюда, посмотреть на горы, на город на дорогущие дома, которые окружают этот дом. Не знаю, с <смех> таким видом, ты себя чувствуешь, как будто не в Сочи, в каком-нибудь, не знаю, Лос-Анджелесе. Ну, только посмотрите, какое соседство. <смех> Смотрите, какая красота. Все утопает в зелени. <смех> Кайф. Напишите ваше впечатление в комментариях. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 60 метров. Просторная прихожая. Гардеробная. Вот таких хороших размеров. Теплый полы. совмещенный санузел здесь тоже теплые полы И мне реально понравилась эта квартира прям классно. чистенькая аккуратная вот заодно проверю 12 по макс как стабилизация как звук без микрофона она легко зонируется, то есть можно здесь сделать перегородочку такую современную, можно тут сделать и получится такая хорошенькая двушка. Здесь обращайте внимание на детали. Ремонтик такой хороший, понятно, что не такой современный, но все чисто, прям таки аккуратно. Повторюсь, общая площадь 60 метров. Самый главный вид, смотрите, какой здесь вид. Здесь у нас контурный газовый котел, ну типа кладовочки. Еще раз вот так покажу. Вид. Просто сумасшедший вид. Все как на ладони. Жалко, погода нелетная. Морпорт. Видно все. Пишите в комментариях свое впечатление. Как вам? Пока Светлана с Ларисой пошли погуляться пешком, так скажем, изучить район, я поднялся на Лысую гору, сейчас покажу другим покупателям две квартиры в меньшем бюджете, посмотрите. Вы ее видели в моих обзорах, это студия, 36 метров. Сам еще санузел, в общем ее нужно продать быстро, мы торгуемся, если что. А это 38 метров, она уже поинтереснее планирована. Да, совмещенный санузел а какого года этот дом построить о я не помню если честно да, здесь тоже вот, такой вместительный да он, он первый один а сейчас 14 из первых домов двухконтурный газовый котел Лопресс. видите тут зонировано получается Лопресс. Зонирована Лопресс. кухня Лопресс. это, Лопресс. это Лопресс. скажем так гостиная совмещенная и живая лоджия здесь вид поинтереснее вид поинтереснее прям срочная продажа мы ее наверно даже за 4 миллиона готовы будем отдать вот вот такой вид и еще одну сейчас покажу она 31 метр тут из преимуществ, что вот с соседями можно вот так вот дверь поставить общую соседи приезжают только как на дачу на отдых Балкончика нету. Ну, mm -hmm. так, пазл, чтоб сошелся, чтобы вы балкончик, и чтобы mm -hmm. все. Да, mm -hmm. денежек-то ограничено ведь. Mm -hmm. Ну вот, поэтому придется чем-то жертвовать. А на студии, извиняюсь, сразу живой бардак, просто люди, так скажем, на чемоданах переезжают. Но зато здесь ремонт, ремонт делали для себя. Ну, все нормально. Александрская штукатурка. Вот такая зона для ребенка. И тут видно немного морюшка. А сейчас погода нелетная, поэтому не видно. Все слилось. Извините за качество картинки, ради бога. Ну что ж, показываем, как есть. И совмещенный санузел. Лифт работал один и тот перезагружается. Ладно, пойдем с пешком. Устала? Папа в лифте А, папа в лифте застрял. Вот почему мы пешком идем. А, Ну еще. Ух, какой вид с общего балкона. Кстати, если вы обратили внимание, период уже с верхнего этажа начали делать. Здесь уже так чистенько. Все аккуратненько, смотрите, красота. Это квартира 63, там она, или 64 метра. Лариса у нас отвалилась, пешком не пошла. Вот смотрите, она черновая. Ну вот, Светлан, по первому впечатлению, та квартира с ремонтом или вот эта? Вот как? Та ведь дешевле. Вот такая, видите, креативная планировка. Что тут сделать вот в этом закутке? Что вы планируете в этом закутке сделать? Это просто интересно. Ну понятно, что санузел, наверное, здесь. Это кухня. А, ну, эту стену можно убрать просто-напросто. В принципе, получится спальня. Спальня, кухня. Ну да, тут только... Да, это можно убрать и все. Тут еще, видите, закуток такой. Да бог его знает, надо спросить. Здесь тоже вот. Что тут можно сделать? Вот. Ну что, и самое главное, конечно, это вот, вот он, балкон и вид, прямой вид на море. Меряем высоту потолка, потому что стяжка еще будет, сколько? 2,8, даже меньше 2,8, еще и стяжка, в общем, 2,6 останется, а в той квартире трехметровые потолки чистыми. Ну что, пошли думать. А вы бы что для себя взяли, уважаемые подписчики? Я сейчас про большие квартиры. 60 метров на улице Дмитриевой. Ценник ее 12 миллионов. Ну, это 200 тысяч за квадрат. Можно еще поторговаться. И Витанова. 63 метра. Без ремонта. 13500 Ну, тоже с разумным торгом. Я лично складываю плюсы и минусы. Дмитриевой. Квартира с ремонтом. Вид гораздо лучше. Она не такая шумная. Да, понятно, что студия, но можно разграничить модными перегородками. В доме газ, что значительно по низкомоновой платежи. Вита дом недоделанный. Высота потолков с учетом ремонта получится где-то 2,5 метра. Видно море, но возле Куртного проспекта, в общем-то, шумно. Горячая вода и отопление будет городское, скорее всего, на следующей неделе подключат. Не буду всю историю рассказывать, когда-то этот дом был в статусе проблемный, но сейчас, аллилуйя, наконец-то вопрос решен. Кстати, если вас заинтересовала Вита новая, поскольку она прямо возле Курортного проспекта, есть у меня там еще предложения, есть небольшие студии, есть с ремонтом. Кому интересно, звоните Пишите. Чуть совсем не забыл про квартиры, которая на Лысой горе. Первая 36 метров готова отдать за 3 миллиона 800 тысяч. Этажами выше 38 метров за 4 миллиона. И студия 31 метр за 3 миллиона 800 тысяч. Не забывайте поставить лайк, чтобы поддержать это видео, ведь это совсем не сложно. Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересных предложение. Очень много вторичек в Инстаграм. Ну а у меня на сегодня все.